Здравствуйте и всем привет, привет, привет! С вами на связи Дед и сегодня будет увлекательный обзор Как можно зарабатывать без вложений. Если вы имеете уже дома интернет Wi-Fi безлимитный, можно абсолютно легально зарабатывать, даже много зарабатывать на этом. Вот, ставим лайки, подписываемся на канал, обязательно вносим его в закладки в браузер, чтобы всегда был под рукой, чтобы могли каждый день просматривать, что новенького появилось, потому что по одному видео я буду выкладывать каждый день. Вот. Ну а я начинаю. Итак, начинаю я с э, такой платформы, как pair 2 Profit. Платформа предназначена для раздачи э, интернета. То есть э, мы интернет используем на 10%. Все остальное э, оплачиваю вот, за месяц. Все остальное мы не используем 90%. Эта площадка. Также порядка 10% будет раздавать вот из этого излишка 90% нашего интернета. И на этом мы будем зарабатывать. Что для этого надо сделать? Зарегистрироваться в PR2 Profit по ссылке в описании. Попадайте в кабинет. Вот так вот он выглядит. В этом проекте я уже больше года когда начинался этот проект, здесь было всего две вкладочки. Проект развился. Много сейчас про него расскажу. Значит, первое, что вы делаете, как только попали в кабинет, это скачать и установить саму программу. То есть, с кабинета скачиваете при скачивании отключите на 10-15 минут антивирус этого будет достаточно программка чистая бояться ничего не надо уже за годы это все подтвердят значит как только установили подключаете антивирус даете добро что эта программа может работать вот, разрешаете все и она корректно будет работать как только вы подключили ее, у вас сразу пошел заработок. Вот вкладка «Моя сеть». И у вас сразу автоматически подключится ваша сеть. Вот. IP-адрес, где вы находитесь, какая сеть. Все это он автоматически подключит. Вот. Подключать можно несколько гаджетов. То есть можно подключить телефон, телевизор, если у вас на телевизоре есть также Wi-Fi, интернет, ноутбук, компьютер. Желательно, конечно, подключать ноутбуки и компьютеры, потому что они не греются. А телефоны немножко, ну, такие телефоны у нас есть, которые, ну, старенькие, вот их можно подключать. Вот, и на этом вы уже начнете зарабатывать. То есть, даже только подключили. Значит, первый у вас, естественно, будут э, первый день нолики. Э, дальше пойдет обновление. Вот э, Обновление у вас будет... Э, ну, первый день ноль, потому что надо как бы сети э, начать зарабатывать. Вот, а дальше уже будет э, каждый час обновление. Вот э, Вверху сколько заработано. Значит, двух словах скажу, сколько можно здесь зарабатывать. Вот появилась новая вкладка, раньше этого не было. Вот, значит, вот лидер, лидер первое место, кто занимает 2000 долларов, 2200 даже уже он зарабатывает в месяц. Просто из-за того, что у него есть Wi-Fi и он раздает излишки. Вот такие вот цифры. Но это лидер. Ну и дальше вот справа вы можете посмотреть 100 лучших как бы, людей, которые зарабатывают. В эту сотню вхожу и я. Ну а теперь расскажу дальше. Значит, все гаджеты, которые вы можете подключить, уже пойдет у вас заработок. Но самый основной заработок вы получаете с реферальной программы, то есть... Чем больше народу вы пригласите, особенно активных, активных, также донесете, как я до вас доношу, естественно, вы начнете зарабатывать сначала по доллару в день, по два, по три, по пять, по десять. И даже вот две долларов в месяц – это не предел. Год назад, делая обзоры, я ну, поставил перед собой цель, зарабатывать тысячу долларов в день в день даже не в месяц в день ну многие конечно посмеялись но эта цель не достигнута естественно пока вот но я вам расскажу и направлю как можно это достичь как можно сделать а достигается это следующим площадка международная русскоязычная оплачивается дороже то есть, если вы ну, из России пригласите людей, друзей в любых соцсетях там с Ютуба, с ВК, с Телеграм-канала, с Фейсбука, с Twitter. любая сеть, которая у вас есть, везде вы даете свою реферальную ссылку, приглашаете людей. Ставите видосик, либо делаете пост э -э, и приглашаете в этот проект. Естественно, у вас э -э, заработки сразу будут увеличиваться. Почему? Э -э, реферальная программа здесь 50% от заработка вашего реферала. То есть он подключился, пригласил. Вот сколько он заработал, 50% будете получать вы. То есть очень выгодно приглашать, нужно приглашать. Ну, а теперь э, самая главная мысль, которую даже, я думаю, что и лидер этого не понимает. Э, приглашать можно даже э, э, за границей, э, за бугром. Э, каким образом? ваш видосик надо вставить субтитры на том языке, на какую страну вы будете ну как бы нацелены ну допустим выберем там ну ближайший там азербайджан да то есть там многие люди разговаривают на русском языке но очень большая конвенция будет если у вас будут субтитры на азербайджанском языке ну и любая другая страна то есть, я уже беру просто из головы вот ближайших там соседей а, главное чтобы у вас было видео а, пусть а, на русском языке вы показываете, рассказываете, но субтитры идут на том языке куда вы будете транслировать и дальше уже даете рекламу, платную, бесплатную, именно там а, на Азербайджан, либо на ту страну на каком языке вы сделали. Вот, а -а -а. Думаю, что на англоязычном языке э, многие сделали, но все остальные стран же очень много э, ленятся, э, хотят побыстрее. Но если вы нацелены, вот даю вам прям прямиковое, что вы даже э, не то что меня, вы и лидера обгоните. Да, будет немножко заработки поменьше у ваших рефералов, но их будет много. И э, ваши ну, как бы старания будут ну, возгра... вознаграждены, это однозначно. Вот, а, то есть, допустим, выбрали там Италию на итальянском языке, там Францию на французском языке. А многие, как бы, очень большой процент, только из-за того, что смогут прочитать, понять, то есть не понимая даже вашего языка, да, в двух словах понять, что это раздача интернета, что надо сделать и как им действовать дальше. Все. Ничего сложного нет. Главное не ленитесь, приглашайте, ваши заработки будут увеличиваться. Вот. И также объясняйте, что надо скачать, установить и приглашать людей. Значит, вывод. Вывод здесь от 2 долларов. Я уж не буду рассказывать, как это было раньше. От 2 долларов вывод. Очень много кошельков, даже перечислять их все не буду. Вот я нажму выплаты. Очень И криптокошельки. -ко все практически кошельки, которые есть. Kiwi, U-Money, Pexelic Money, Money Pair, криптовалюта вообще вся. Единственное отличие, что многие от 2 долларов, но есть и от 10, но в зависимости от криптовалюты. Вот показываю, сколько выводов уже сделано. Тут уже 10 вкладок. вот, Ну, на разные суммы. Вот. То есть вывести без проблем на банковскую карту не вопрос. Все это вы сможете. Самое главное, чтобы вы приглашали людей. Вот такой вот незамысловатый, без вложений. То есть вам ничего вкладывать не надо. Самое главное, чтобы вы установили и приглашали, приглашали, не останавливались. Даже если ваши ну, заработки увеличились, не останавливайтесь. Потому что самое главное, вы должны усвоить. Интернет будет всегда. То есть это долгострой. То есть все года эти рефералы вам будут приносить прибыль. На пассиве, То есть вы один раз пригласили. И все. И каждый месяц или там день, неделю вы будете выводить и получать за то, что у вас есть просто Wi-Fi интернет. Классно просто. Но для этого надо поработать. Потому что кнопки бабло в интернете нету. 90% в интернете, ну я так скажу, ласково, но есть другие слова, сомнительный проект. Очень много. Это 90%. И те, которые действительно работают, очень мало. Вот э, на этом канале я буду выкладывать каждый день. Потому что их э, действительно не очень много. Но каждый я буду делать обзор, объяснять, показывать, направлять. И вот конкретно по PR2 Profit э, российский сегмент, э, ну так скажем, прорекламирован. То есть не откладывайте, что на Россию, конечно, надо рекламу давать, либо там платную бесплатную, на всех сайтах, где возможно, где вы работаете. Безусловно, да. Но нацельтесь на, как я уже сказал, на зарубежные. Потому что ну, очень много народу дает как бы, рекламу, она перебивает уже друг друга, там, она сверкает везде. Но чтобы был результат, услышьте меня. Вам всего лишь надо сделать, загуглите, как это можно сделать. Все это есть в интернете. Как сделать субтитры к вашему видео? Записали видео. Делайте субтитры. Да, придется на каждом языке сделать. Но дальше вы какие-то денежки вот заработали. Вы видите там 2 доллара. Ну, а 2 долларов как бы вывод здесь 2 доллара. И вложите в рекламу. И вы увидите, как сама программа себя раскручивает. Вывели, вложили. Дальше уже, когда будут такие солидные заработки, как 2000 долларов. Ну, конечно, тут уже на ваше усмотрение, сколько вам вкладывать. Как с ними распоряжаться. Вот. Здесь уже, как говорится, и советовать ничего не надо. Вот. Но самое главное, чтобы вы... Не останавливались, приглашали, приглашали, приглашали. Вот. То есть, сегмент, который за границей, он немножко, ну, как бы по цене отличается от российских. российские оплачиваются дороже. Почему я говорю, что на Россию, да, надо делать рекламу. Обдумано. Не старайтесь просто дать рекламу. Нет, это не пройдет. Обдумано. Попробовали, если где-то у вас очень хорошо заходят рефералы. Значит, останавливайтесь и там даете рекламу. ну Чтобы как бы охватить сразу. То есть не пытайтесь в 10 мест сразу. Одно попробовали, второе, третье. Где вот идет приток, там и работайте. Неплохо можем пробовать на буксах, можно в расширениях. Конечно, это все опробовано. Но вот на, допустим, другие страны, через расширение можно вставлять видео, выбирать страну и спокойненько приглашать, приглашать, приглашать. В свою очередь эти рефералы будут приглашать своих стран уже на родном языке. Но ваша сеть будет разрастаться как гребница. Вы даже не будете уже не прикладывать усилия. Только не поленитесь сделать сейчас именно вот э, на каждую там, грубо говоря, страну по одному видео. Чтобы у вас было в арсенале. И периодически на разные страны вы подаете. Ну, не забывая, конечно, о России. Э, ну, и русскоязычным русскоязычном. Э, там Беларуси, Украина. Конечно, этот сегмент мы не оставляем. Но здесь уже пистрит реклама. То есть э, будет тяжеловато. Вот... Вот такой вот проект, он работает, работает уже ну, год, приносит прибыль, прибыль вот вы сами можете, зайдете, посмотрите, полистайте. И самое что приятное, интернет, он у нас присутствует всегда, и без него мы пока ну, существовать не можем. То есть как только нет интернета, все мы как без рук. То есть это будет... Такой проект, который ну, действительно на многие годы. То есть ваши усилия э, будут э, не на один день, не на два, не на месяц, как вот некоторые проекты живут, да, э, недолго. То здесь этот долгострой, смело можем приглашать, не останавливаться и э, получите хорошие результаты. По вкладкам, что еще, ну, мои рефералы, здесь вы берете реферальную ссылочку свою, которую будете рекламировать. По выплатам я уже сказал, ну, и на главной странице это, в общем-то, здесь вся ваша информация. В общем-то, по этому проекту больше, чтобы не затягивать видео и говорить уже не надо. Потому что проект себя зарекомендовал хорошо, он платит, платит в течение часа на любой кошелек. Не забывайте также оставлять отзывы о том, как проект платит. Они об этом просят и в общем-то ну, за это их можно поблагодарить, сделать какой-то отзыв не тяжело. Потому что не каждый проект так может платить вовремя сбоев нет, если сайт переходит, как было несколько раз, но ну, менял адрес, то заранее вас предупреждают, приходят письма, извещают, то есть админы молодцы. Я начал с ними работать, когда они еще только входили в рынок, им было очень тяжело, но они просили подождать немножко. Теперь уже понятно, что реферальная программа это 50 процентов, это очень много. Вот я буду делать еще на проекты похожие, их у меня 5, вот на каждое буду делать обзор, то такой реферальной программы нет никого. То есть PR2 Profit по реферальной программе рулит. Реально можно хорошие деньги зарабатывать. Чего вам желаем. Не ленитесь, делайте видео, зарабатывайте. Пока-пока. С вами на связи был Дед.